1 ноября 2022 года, теплая Европа, теплая осень. Ну это я по поводу российского газа, которого тут не хватит и без которого все замерзнет А вообще мы открываем цикл передач, которые будут называться «Интересно об истории России». Почему именно эти передачи? Ну потому что об этом никогда никто не говорил. Понятно, в свое время Михаил Михайлович Жванецкий сказал, что Россия страна с непредсказуемым прошлым. Классика не переспоришь. Но все же, давайте на простом, обыденном уровне вспомним, с чего все начиналось. Итак, переносимся в 1328 год. Иван Калита, ныне, кстати, святой в России. Собиратель земель русских. Ну, как бы Путин себя тоже позиционирует, собиратель земель русских. Поэтому давайте начнем с первого собирателя, с Ивана Калиты. Итак, очень интересный персонаж, Крайне. Во-первых, на то время Золотая Орда, ханы, которые управляли всеми княжествами, выдавали направление ярлыки. То есть такое письменное подтверждение того, что данный князь, в данном случае Иван Калита, имеет право управлять каким-то определенным регионом. В тот момент это было небольшое, очень небольшое, московское княжество. Как же Иван Калита получил этот ярлык? Как вообще ярлыки получали в Орде? Примером тому может быть Михаил Черниговский. Тоже князь, но не с такой удачной биографией, как у Калиты, который тоже ездил в Орду получать ярлык, но... Одна небольшая неприятность. При входе в юрту хана, князь должен был пройти через огонь, через костер, и при этом говорить соответствующие заклинания языческие. Ну, поскольку э, князь был христианин, он от этого отказался. В итоге Михаил Черниговский, который, кстати, тоже причислен, клику святых был там и убит убит брошен собакам на съедение а что же иван калита а иван калита как собиратель земель русских не постеснялся пройти через огонь клятвы языческие сказать и самое главное знаете в чем самое главное в процессе получения ярлыка для того чтобы получить ярлык при входе вот в помещение где находится хан в данном случае Узбек. Иван Калитани просто должен был встать на колени. Нет. Он должен был лечь на живот и ползти к хану. И после того, как он доползет, поцеловать его сапог. И только после этого хан может дать ему ярлык. Россияне, как вам вообще ваши? Святой и первый собиратель земель русских Ничего не напоминает? Вот недавно ваш президент Путин Ездил в Китай Ну, правда, к Си Цзипыну он на брюхе не полз Но, в отличие от принятых международных норм Си Цзипын не встретил его у дверей своего дворца нет. Он ждал его внутри, а Путин шел к нему от дверей, шел, ну правда, не полз. Шел к нему пешочком, по дорожке, к хану. То есть за 700 лет в истории России ничего не поменялось. По-прежнему надо ходить за ярлыком на восток. По-прежнему при этом надо терпеть унижение. Для того, чтобы получить этот ярлык и по-прежнему вот вы не задумывались откуда название такое москва третий рим и иному не бывать а давайте вспомним ну первый рим все знают а что такое второй рим это византия византия может служить примером подлости коварства э, измены ничего не напоминает нет и Москва говорит, мы будем третьим Римом. Вот они были вторым, мы будем третьим. Ну, вообще история интересна. Ну, на этом пока закончим. Продолжение этой истории мы услышим чуть позже.